пожалуйста есть обряд день рождения тянуть ребенка за уши да. какое это значение с позиции эзотерики когда ребенок когда человек растет то у нас есть а, а, мысли мечты когда мы поднимаем глазки вверх мы мечтаем и нагружающие нас события которые заставляют нас быть угрюмыми куда смотрит угрюмый человек как правило угрюмый человек смотрит себе под ноги Человек смотрит себе под ноги, когда он переживает, боится, когда его мучает что-то, когда болит даже у человека что-либо, он часто смотрит себе под ноги или смотрит или направляет вниз свои глаза. Объяснение этому, конечно же, мы найдем у Ричарда Бендлера, это в его идеях нейролингвистического программирования и так далее. Сегодня, кстати, об этом тоже расскажу. Но, по моему мнению, когда мы ребенка начинаем за уши тянуть, то мы его вырываем ближе к мечтам. Почему? Ребенок мечтает, у него впереди целая жизнь, он должен вырываться из тех угрюмых состояний, в которых он находится. Именно поэтому данный обряд, он хороший. Также, когда ребенка тянут в уш, уши вверх, то это связано с тем, что народ на протяжении многих веков заметил, что когда ребенок рождается или когда молодой человек, у него уши нормальные, но один из признаков старения заключается в том, что у человека начинает активно расти нос и активно продолжают расти уши. То есть, когда человек перестает расти, то его уши и его нос продолжает расти. Именно поэтому взрослые люди они обычно имеют немножко больше уши чем обычные люди и здесь связано вот с чем если у взрослого человека уши больше они выросли тогда если подергать малыша или подергать взрослого человека то таким образом произойдет усиление ну гипотетические эзотерические усиление роста ушей что в дальнейшем как бы приведет к тому, что человек будет дальше продолжать жить, будет дальше продолжать расти и так далее. Поэтому человеку говорят, быстро загадывай свои желания, мы тебя за уши подергаем, чтобы жил, чтобы был счастливым, чтобы в жизни было все хорошо и так далее.